Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с таким интересным процессом, ну, из-за которого, в общем-то, очень много сломано копий внутри моего блога, в комментариях. В общем-то, речь идет о том, как поддерживается порядок и чистота на улицах э, Солнечного берега в Болгарии? В общем-то, критика э, состояния улиц вызывает, конечно, очень серьезное негодование у жителей и граждан Болгарии. Но все же э, мне удалось заснять такой небольшой сюжет, который раскрывает вообще процесс, как на этих улицах появляется то, что не хочется видеть вообще людям. Ну, мы увидим два отрывка, два видео сюжета. Первый это, значит, сюжет, который показывает, как Житель Солнечного берега на велосипеде с привязанными к этому велосипеду собачками, ну четыре овчарки, проходит через пирс и идет по направлению к центральной улице Солнечного берега, где в основном гуляют жители. И в общем-то эти собаки не то что без намордников. А у одной из них, в общем-то, видно, что э, имеется заболевание желудочно-кишечного тракта. Я извиняюсь, конечно. И, в общем-то, из-за этого заболевания эта собака на ходу, в общем-то, человек едет на велосипеде, собаки привязаны, бегут, и одна из них, э, если смотреть сзади, левая, она постоянно извергает из своего кишечника, в общем-то, то, что э, лишает улиц солнечного берега чистоты. Посмотрим и увидим действительно, как происходит вот этот процесс и нужно ли с этим бороться, ну вы уже решите сами. Итак, смотрим. Вот мы видим мужчина, велосипед. Он пока идет. Это его четыре собаки, овчарки, привязанные за поводки к велосипеду, без наморников. Вот он проходит по Пирсу, где гуляют люди. Направляется к центральной улице. Велосипед он пока ведет в руках. Ну вот чуть подальше там он уже... Сядет на велосипед и будет ехать. Ну а дальше мы увидим результат этого процесса и результат того, что делает собака с испорченным желудочно-кишечным трактом на центральной улице Солнечного берега в Болгарии. Вот, вдалеке, видите, мужчина садится на велосипед, сел уже и поехал. Да. Ну, а теперь увидим результат. Ну вот, езда на велосипеде с четырьмя собаками и результат. Вот содержимое кишечника собаки уже оказалось на центральной улице Солнечного берега, где гуляют люди. Я думаю, это не очень приятная ситуация, поэтому ну, поэтому выводы делайте сами. Приятно вам это, неприятно. Нужно с этим бороться, не нужно. Вот такие обстоятельства и такой результат.